Я подумал, что судя по тому, что, в общем, немного-то народу на перерыв, или он слишком долгий, вот, можно сделать как в школе, да, 40? Оба. Да, извиняюсь. Антон, я что-то просто хотел шнур перекинуть. Все можно, да? Ну так вот. Как в школе 45 минут концерт. Услышали? Есть минут перемена или даже 5? Вот, как, чтобы успели выскочить, заскочить и все, и, и тогда и уставать меньше будут, и, и успевать будем больше. Да? Вы как считаете? А 45 минут лучше или хоть? Подумать. Так. Ага. Ну так вот, сейчас вот э, все больше народу моих ровесников э, уходит на пенсию, причем это уже такие магиками, если я... Долетал всего-то до 53 лет. То сейчас люди, которые уже в э, 62 года летают, в смысле э, заканчивают свою летную карьеру. И вот эта тема а, под названием «Я тоже был», она становится актуальна все больше для, для большего числа вот летчиков. И мне звонит мой товарищ, который вот недавно ушел, говорит, я говорю, понимаешь, что тоже... Такие, говорит, ощущения, я говорю, слушай, ну это надо пережить, потому что я говорю, я тоже помню, как меня колбасило, когда это было. Ну ко всему привыкаешь. Свои есть плюсы. Но тем более, если это неизбежно, ну знаешь, никуда от этого не денешься. Я тоже был, я мог, умел и знал, я видел сверху горные вершины, И сам когда-то в небо поднимал красивые и гордые машины. Как непривычно это слово был. Я был судов, воздушным капитаном, И много лет я в небе просто жил. И был маршрут по самым разным странам, вот снова гул, турбина головой. И я стою и молча небу внемлю. Приходит день, у каждого он свой, И мы с небес спускаемся на землю. Приходит день, У каждого он свой. Я благодарен Небу и судьбе За яркий миг, За свет зари хрустальной, За то, что я Сказать могу себе Я тоже был И вовсе не печально Вот снова гул Турбин над головой И я стою И молча небу внемлю Приходит день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 Ну вот, честно скажу, что спускаться на землю лучше всего, конечно, с диагнозом по ушам. А вот мухи не повезло. Одна насекомая муха любила по небу летать, И в голову не приходила. Рабочее время считать, ей в голову не приходило полетное время считать, инструкций она не читала, и ледных законов не чла. Летала себе, как попало, свободной птицей была, летала себе, как попала. И птицы птица была, не шли на нее расшифровки, никто на нее не гундел, И главный начальник Морковкин претензии в ней не имел. Короче, это И главный начальник Морковкин Претензии в ней не имел. И ждали ее на разборах, в учебах и тех, и других. И главное на тренажерах, Никто ей не парил мозги. Короче, не жизнь, а малина, Короче, летать не хочу. И лишь об одном сожалела, Что в лайка не было там. Шансов она не имела вообще никаких. Списаться никак по ушам. А? а кто знает это, вот скажет, эта песня вообще грустная для да веселая? А? Красиво работает. Красота. Слышится романтика полета, самая красивая работа, связанная с желанием летать, оглянись назад.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 в этом слое высота Будет недосказанное что-то Самая красивая работа Связана с желанием летать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 Доступным небо раньше было, А нынче времена не те. Но напоследок улетая, Я им по-дружески кивнул, И над избушками взмывая Райцетру крыльями качну. И там внизу неспешно кто-то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 вы только чаще прилетайте, Чтоб в жизни видеть нам прогресс. Еще одна премьера. Романс на стихи Влада До свидания. Называется "Как жаль, что ты мне больше не поешь". Как жаль, что ты мне больше не поешь. Что говори, все больше пробовала пространство. Обустроили жилое, а души обделили не за грош. Как жаль, что ты мне больше. Утраченный Беспечность И азарт С которыми Мы бешено Кутили По звездам Мы Без компаса Катили А нынче Никуда уже без карт Утрачены Беспечность и азарт Вот ты, вот я Вот фото на столе Мы выцвели И в жизни, и на фото Любовь сменила общая забота, Как сохранить вернее гнездо в тепле, А ты, А я Лишь фото на столе. Жаль, что ты мне больше не поешь И кажется, что голос твой не нужен Что главное накрыть хороший ужин Когда под вечер ты домой войдешь но жаль, что ты мне больше не поешь. Как жаль, что ты мне больше не поешь. Спасибо. Я правда забыл сказать, что в принципе это женский романс, он и, и стихи написаны женщиной, и, и хорошо бы, если бы, я вот думал, его бы вспомнил, например, Татьяна Буанова или, или что-то в этом духе. Или... Ну, вот как-то вот.. Было похоже написано. Было похоже Хуже было. А, было бы хуже? Нет, нет. Но женский роман все-таки должна петь женщина, потому что чтобы не спутали меня там. По ориентации, у меня все нормально. Ну, ну ладно. А, да. Грустную песню надо менять веселую. По облакам. Но все крыши ты еще, наверное, спишь лишь, Иногда улыбка бродит по щекам. А в небе дождик моросит, от самолета тень скользит по облакам, по облакам. И в небе дождик моросит, от самолета тень скользит по облакам по облакам. Я был за три девять Я пролетал через метель, Но снова дань отдав далеким городам. Я так люблю лететь домой, Чтоб снова встретиться с тобой По облакам, по облакам. Я так люблю лететь домой, Чтоб снова встретиться с тобой По облакам, по облакам. Отходит зло и мой маршрут по замечательным местам И благодарен я судьбе, что вновь несет меня к тебе по облагам, по облагам И благодарен я судьбе, что вновь несет меня к тебе по облакам одна примера, еще одна э, песня на Лады Баламут. Такой еще один романс. И больше нет тех пустыре, где не души на километры, где стелится ковыр под ветром, где от крапивных валдырей. И были синевые оттенки, женцовый сизый, бирюза, а снизу бело-золотая, бери на высохшей травы, И два худы шалтай-болтая сред золота. Сахшей травы И два худых шалтая болтая сред золота И синевы в гостях на аэродроме Казачья в Ставрополе. Вот. Чудесное место. Я первый раз вообще был в Ставрополе. Очень там красиво, просторно, воздольно. И вот эта вот мысль, мне это говорил уже, да. Алексей Меченский, который меня приглашал, он говорит, а да я вот просто очень люблю просто быть на аэродроме. Не важно, не обязательно летать там. Можно траву косить, можно... Матросы красит, он недавно видео прислал. Что... Жизнь на аэродроме — это не только полет. Если вдруг с тобой что-нибудь случилось, если грусть с тоскою заглянули в то дом, ты своих напастей, нищий причину, просто отправляйся на аэродром, Там на ледном поле, Дуется я же ветер запахом бензина и скошенной травы. Образом волшебным он дурманом этим Гонит хрень, любую, прочь из головы. Есть такое что-то, что, что от скуки лечит, И от моей ты, Глядя, как уходят в небо самолеты, Там про все плохое забываешь ты, И на ледном поле Просто оторваться от всего, что давит и мешает петь, А всего-то нужно.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 Чтобы не поехать на аэродром, где на лётном поле и простор ветер, где на лётном поле дышится легко и для кого-то места лучше нет на свете, а еще там видно очень далеко. На Ветер запахом бензина искошенной травы, Образом волшебным, он дурманом этим Гонит хрень, любую, прочь из головы. Тоже. А у вас что-то связано с тиграном? Это то, что Нет, я ничего против не имею. Но именно тигран. По области повсюду влек. И только над решетами, это 325 километров одной играет синюю небосу, как будто здесь за что полен, погодка для летания класс, и коршены парящие подскажут где сейчас у нас. Потоки восходящие Под облаком найду поток И влево левой становлюсь вираж Сбираюсь за витком виток Как будто на другой этаж и отрешившись от проблем Смакую ощущения знакомого совсем не всем свободного парения бесшумного и плавного меж облаков скольжения гигантской птицы планера изящного движения и сердце радует простор и петь, конечно, хочется И не откажет вдруг мотор И топливо не кончится Своя игра, клубники собирания, и дело не до планера до моего летания и помыслы твои просты, пока я был в парении, Насобирать успела, насобирать успела ты. На баночку варенья. Спасибо. А, давно мы не пели песни про большой, такой зеленый самолет, да? Давай. Давай. Про кис... Не кузнечик.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 Вы приходите к нам вы сами. И вам, конечно, сразу повезет Но Вас повезет хоть в Варну, хоть во Францию, на Сену Большой такой зеленый самолет Хоть в Ереван, хоть в Мюнхен, хоть в Венецию, хоть в Вену Вас отвезет зеленый самолет Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Спасибо. Ребята, я хочу сейчас пригласить на сцену Андрея Зрягина, автора стихов про Портпроводника. Мне нравятся вообще его стихи и... <свист> он, счастью, он, он, не часто бывает, но вот сегодня такой момент, что он пришел и сейчас парочку стихотворений нам расскажет. <плес> <плес> Впервые сидя попробую. <плес> вот еще понадобится. Обычно я так жестикулирую, а тут... Добрый вечер, Вадим, спасибо большое за такую возможность. А, лично от себя мистика стихов валима Захарова. А, я сейчас, ну, коротко так, чтобы сильно не напрягать. Неделю назад у меня дочка занимается триатлоном, ее сбил автобус. Ничего страшного, там, ну, множественные ушибы, царапины. И через два дня выходить на соревнования... Я говорю, слушай, ну все, ну, тут кожи не хватает, и вся завязанная, перевязанная. Тренер говорит, не выходи, он говорит, папа, ну ты же сам говорил, что слово надо сильнее, чем хочу. Пошла и выиграла. Спасибо. И вот та песня про стюардессу в первом отделении. У меня тоже жена, бывшая стюардеса. Мы все упорно говорим, что бывших не бывает. Вот. А, кстати, фильм «Брат-2» смотрели многие, наверное? Помните, в середине братья улетают в Америку, стюардесса, декларация Вот это моя жена снималась в фильме «Брат-2» Это те времена, когда стюардессу могли вызвать по наряду сняться в кино Полетели, вон ветры дорогими идут. Эти серые дни, надоевшие уют Не бери ничего, сходит осень с картин Мы успеем вернуться, покуда спит сын Осыпаются листья, бьют в облако, но Вот две старых кассеты, The Beatles, кино Заряжай, пусть гуляют и пляшут басы Пусть когда-нибудь это полюбит наш сын На рассвет, на закат ветер солнца заплел В белый сумрак берез в котел А большая медведица в лапах своих Сына пусть покачает За нас, за двоих Ну а мы на восьмерке С дырявой трубой Пролетим над планетой по имени Цой Над звездою Маккартни Косухой тряхнуть Как же хочется что-то Оттуда вернуть Я попробую, только ты крепче держись Я забытые звезды верну В нашу жизнь Ну а небо Серебряную карамель нас, покуда не будет, вернет в колыбель. И еще одно, помните тот еще добрый старый фильм «Экипаж», когда Жонов вот после всего, что с ними произошло, так вот облокачивается на березу и потом устала садиться на скамейку и просит у жены коньяк. Вот это выражение нашего настроения, когда мы все, ну, когда-то, кто еще летает, дай бог, многие лета, те, кто на земле, просто вспомнят вот это возвращение домой. Белел в небе след будто скулил и блохастые эхо мы сели, и славный кров, ты ждал меня, вот я, приехал, под корыком ключ, а замок — один оборот и две трети, встречая похудевший порог. Вернулся Прокуренный ветер, рычит холодильник в углу. Нет, свет не включу, мне не нужно. Я сяду в любимую мглу и вытяну ноги послушно. Прижмется к стене чемодан, обои, не крашенный плинтус. Мы снова вернулись, братан, и вспомнили адрес и индекс. Скучала домашняя пыль, да что и грустить, да чего там, Но тысячи, тысячи миль записаны в книгу полетов. Я буду сидеть в тишине, смотреть на костяшки клавира, Я выключу звуки извне и крепко закроюсь в квартире, Закрою себя от всего. Пусть мир не тревожит частицу, дай бог, 28 часов, и снова на небо как птица. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое, Андрей. Все-таки вот... Совсем другое дело слышать, когда автор читает свои стихи, вот, чем даже когда вот, книгу читаешь, э, ну, от первого лица она всегда лучше. Так, ну я предваряю, э, значит, третье повторение просьбы. Я сейчас, да, маленько просто переставлю местами, чтобы девушка не беспокоилась.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 Тогда нынче дочки станцев не спешат домой Двадцать восемь пролетело двадцать лет Довелось мне полетать, поведать немало стран А сегодня из Ирана шлю привет Может помнишь ты меня, Богу Руслан?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 От дорог и дураков и экзотики хватает Только все надоедает И смотаться на побывку Каждый здесь всегда готов солям хадафис значит здравствуй До свидания То в захитаниях То в ободрание. я И жизнь похожа на полетное задание И все к хадафису готовятся заранее Мы летаем по Ширазам Тегераном и Ахвазом зарабатываем баксы, Нету времени скучать, А в далекую Россию мы увозим унитазы, Чтобы дома о а вране никогда не забывать. Салям Ходафис, значит, здравствуй, до свидания. То в захидание, то в опадание я. И жизнь похожа на полетное задание, И всех к Хадафису готовятся заранее. Салям Хадафис, значит здравствуй, до свидания, то в то в Я и жизнь похожа на полетные задания И все к Хадафису готовятся заранее, И все к Хадафису готовятся заранее. Спасибо. Я вот сейчас пою и подумал, что. А вот когда эта песня сочинялась, то все было понятно. Мы летали в Аране в 90-е годы, когда здесь не было ничего, а оттуда везли и там сантехнику, кафель, электри, электрику, мебель, в общем, ну все, короче, лабораторию и так далее. А сейчас у нас вроде как все есть, и вот людей, которые не знают, что это было так давно, ну, вот возник вопрос, ну вот этот вопрос я сделал. Вот. То есть не только деньги там зарабатывали, но еще и. А? А, ну, я тогда это самое нарушу. Ну, может быть, похоже, вот если время, не время уже точно не останется. Ладно, поехали.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 над седой бескрайней равниной И опять лететь на рассвет И оставить в небе свой след Незамысловатый сюжет С белую полоской длинной Это и не однажды, и не дважды было И сколько раз еще случится в небо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 Проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. Вот ведь вышла незадача задача, то происк не иначе. Что загад придумал эту идут. В Нижнем Новгороде, в горьком, где какие-то там зорки замерзает на перроне лайнер рту. Замерзает на перроне лайнер рту. На зуб-зуб не попадает, организм вообще страдает, И похоже, назревает аллергию. Как-то даже неспортивно в день Святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви, но согласить неспортивно в день Святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. От такого охлаждения штурм тоже впал в смятение и в глазах недоумение мол, как понять?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 Наш кормилец запуститься И со Стригина проститься И в Москву на Домодедово взлетел Наш кормилец запустился С горьким городом простился И в Москву на Домодедово взлетел Когда я домой приеду В понедельник, не в среду То жена меня обнимет И тогда спросит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 54-й нашей встречи ради как всегда. Как здоровье, состояние по полетному заданию Нам сегодня рейс на Краснодар. Как здоровье, состояние по полетному заданию Нам с тобой сегодня рейс на Краснодар. Обойду неторопливо, осмотрю не суетливо Бюзеляж и крылья и шасси Все в порядке, все здоровы И хоть ты, как я, не новый Но готов лететь и полон сил Все в порядке, все здоровы И хоть ты, как я, не новый Но готов лететь, готов и полон сил Мы с тобой во многом схожи Да и судьба наша тоже Облака, приборы, привода с одного того же года я совлуги ты с завода, помнишь, как блестели мы тогда, С одного с тобой мы года, я со ты с завода, помнишь, как блестело все у нас тогда. Мы немало полетали и немного подустали, И тот воск уже не возвратить. И как жаль, какое гадство, Что года моё богатство Не продать нельзя, не раздарить. И как жаль, какое гадство, Что когда моё богатство Не продать его, нельзя не раздарить. Рано на покой стремиться Порох есть, как говорится, Но запал, увы, уже не тот. И красотку проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. И красотку-проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. А мы сейчас с тобой взовьемся, и сквозь обочность пробьемся, И ударит солнце свет в стеклом. И как в первый раз, когда-то вновь поймем судьбой крывотой, Нам с тобою в жизни повезло. И как в первый раз, когда-то вновь поймем судьбой крывотой, Нам с тобою в жизни повезло. Папа-да-бадам, папа-да-бадам, папа-да-бадам, папа-да-бадам, папа-да-бадам. Спасибо. Первый самостоятельный ложин. Крусанта. Да, кстати, она у меня в плане тоже. Пропустил мой. Да. У меня же самый первый тип это был вертолет. Совсем один инструктор мой свой парашют забрал. Ты не волнуйся, главное, сказал. Летать ведь это так же как ходить. Нельзя не разучиться, не забыть. Потом шутя меня перекрестил и в небо выпустил. И потянул я в самый первый раз Сам ручку под названием Шагаз И легкое волнение ощутил И ручку управления отклонил от себя И не один учитель первый мой Поднял меня послушно над землей Вот так когда-то все и началось и понеслось. Потом сменил я ручки на штурвал, И много где в жизни побывал, Воздушные большие корабли Водил я в разные края земли. И эту жизнь, где не боишь штурвал, Я на другую бы не променял, потому И это не секрет, что лучше жизни просто в жизни нет. Но не забыть мне самый первый раз И ручки управления, и шаг газ, И легкое волнение мое, И песню, что несущий вид поет, Где один учитель первый мой, Несет меня послушно над землей, А впереди вся жизнь и солнце свет, И мне всего-то восемнадцать лет. Спасибо. Порой судьба завалит крен, пугая случая, а ты не бойся перемен. К лучшему, не нужно думать о плохом. В сомнениях мучиться. Давай попробуем рискнем. А вдруг получится? Если нужно сделать шаг, и шансов поровну это только нам решать, в какую сторону. Не нужно думать о плохом, в сомнениях мучиться. Давай попробуем, рисканём, а вдруг получится? А если кто до нас не смог?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 Строчки. На исходе жареного лета Ягоды рассыпанные точки В придорожных высохших кветах Пыльных лопухов прикосновения дальняя гроз воршливые раскаты День тягучий липкий как варенье Вечеру стекающие в закат Скоро птицы этот край покинут Растворяясь с долгим криком в просе И с издевкой нам покажет спину Август, уходящий прямо в осень Просто жить и радоваться лету А не так-то это уж и просто Голова забита без просвета Суетой решения вопросов Паутины дел разнообразных Вовсе не всегда необходим И в переживаниях напрасных Главный пять проходит мимо. Скоро реки теплые остынут. Цифра девять сменит цифру восемь. И с усмешкой нам покажет спину. Август, уходящий прямо в восемь. Влады Баламот первый куплет, а второй мой куплет. Ну что, друзья мои, все когда-нибудь кончается. Вот. И, э, я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли. И как, как всегда у нас такая теплая атмосфера, душевная очень. Э, большое спасибо тем, кто помогал, подпевал, Но подпевали все, поэтому всем спасибо. И я думаю, что мы еще повторим. Сейчас, конечно, трудно загадывать. Все, все говорят вот эта фраза дурацкая, да, в это тяжелое время. Ну, вот оно такое. Вот я думаю, что э, все у нас получится, и, и мы еще встретимся. Как в, в фильме «Д'Артаньян» немножко Мы встретимся, мы еще обязательно встретимся. За то, что вы пришли, чтобы подарить мне этот добрый вечер, За теплоту и радость нашей встречи, За те, что вы с собою принесли. За теплоту и радость нашей встречи, За те, что вы с собою принесли.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 И за любовь, друзья, спасибо вам, за вами и мне, прощенные ошибки, и за любовь, друзья, спасибо вам. Спасибо вам. Я одну песню на бис должен спеть. Но она тоже такая, так сказать, хоровая, поэтому вы все знаете и помогайте. Тот, кто в нашей шкуре не был, вряд ли нас поймет. Мы живем с мечтой о небе, Уж который год Но еще одно желание Мы твердим, как заклинание Если нам порою Горячая вода, Ой, хочется домой, Здесь жестокие порядки, как не горевать. Нас гоняют, на зарядки не дают поспать нас не считают, все на свете запрещают, Как по дому не затасковать. Ой, хочется домой, дружне. Ой, хочется домой. Дома нет, подъем отбой, дома жизнь совсем другой. Наша жизнь как слишком долгий и кошмарный сон, и начальники как волки рвут со всех сторон. И случается, не скроют после ужина порою слышен чей-нибудь предсмертный стон. Попаду опять туда. Ой, хочется домой. Вот время подойдет. Вот время подойдет. На совсем домой вернусь и на плюсе отосплюсь. Спасибо. До свидания. Я надеюсь, до встречи.